Помогите хоть кто-нибудь, кто-нибудь, кто-нибудь. Эх, ладно, так пойду. Всего не сделаюсь ради любимой девочки. Может, не повезет, и сейчас попадется Клео или повторка единорожка. Ребята, подписывайтесь на самый классный канал и не забывайте нажимать на колокольчик. его, не останавливайся, идешь дальше. Прямо-прямо-прямо, потом налево, потом направо. Еще раз направо. А потом. Погоди, что там будет? А, а, там огромное полное дерево будет. В общем, погодишь это дерево. Там за деревом должна быть э, речка. Точно, речка. Вот возле нее ты лодку и на. Смотрите, какой у нас сегодня прикольный наборчик! Это набор Тузис! Здесь у нас находится вот таких два маленьких малыша! Это девочка и мальчик! Они вот такие миленькие! И у них есть питомцы! Видите, как они своим питомцам и похожи? И у них есть вот такая классная лодка! Прям целая романтичная лодка! Она очень красивая! Давайте откроем и рассмотрим это все поближе. Открываем. Ой, смотрите, здесь всякие защелочки, крепления. Все, мы здесь все освободили. Открываем. Достаем нашу лодку. Вот она какая классная. И малышей. Смотрите, какие они веселенькие. А вот и бебики со своими питомцами. Давайте их освободим. О, крепко засели. Смотрите, вот это у нас малышка-девочка. И ее лебедь тоже девочка. Девочку саму зовут Леонда, а питомца Сонда. Очень милые. Смотрите, какая у нее шапочка. Она очень похожа со своим питомцем. Видите, здесь вот такой вот клювик. Она очень похожа на лебедя. У нее еще есть серебряный якорь. И стаканчик. Если у нас маленький лебедь хочет, ты, он подходит. А -а -а. Эту комнатку можно смело повешать на стену и сделать такой небольшой городок с этими малышами. Давайте посмотрим теперь саму лодку процентов Эта лодка романтичная. Смотрите, здесь везде сердечки. Вот такие милых два розовых зонтика. Лебединые крылья. Очень классно. М -м -м. Здесь есть вот такая потальная ячейка. Видите? Ее можно здесь закрыть. Но если открыть и перевернуть, то здесь тарелочки чтобы наши малыши могли покушать. А кушать они будут, знаете что? Сладости. Вот такие. Здесь есть два тортика. Один желтенький, а второй вот с розовой прослойкой. Это, наверное, крем такой. Сюда идут вот таких два капкейка с розовым мусом. Очень классно и, наверное, очень аппетитно. Ой, еще и здесь спасательные круги. И второй. Наверное, один это для малыша, а второй это для питомца. Давайте вот так вот. Стэнли, Леонда, Свонда и Суанли. М -м, я кушать хочу, я тоже. Ну все, они уже накушались и будут отдыхать. Вот это! ее удивить. И ваша лодка для этого подходит очень очень Лодка? Как лодка? Зачем лодка? А мы что будем делать? Слушайте, давайте так мы с вами сделаем обмен. Вы мне свою лодку, а я вам лосутку. Давайте откроем эту куколку Лол Для Стэнли и Леонды Ну что ж, поехали Наш первый слой А теперь смотрим, какая же подсказка Вау Это звездочка и батарейка Смотрите По-моему, мне какая-то одна подсказка такая попадалась Но честно, я уже не помню, что это был за клуб Откроем теперь второй слой и здесь у нас спрятались наклеечки! Вот они! А у нас ярко-малиновый шар! И третий слой! И где же наша тату? Вот она! Вау, здесь камера! Точно! Мне попадалось в таком шаре с такой подсказкой единорожка! Ребята, точно! Сто процентов! Это была единорожка! Может, не повезет, и сейчас попадется Клео или повторка-единорожка. Давайте посмотрим, испытаем удачу. А теперь быстренько это все убираем, потому что мне уже очень интересно. Первый пакетик, который мне попался. И это... Да, да, ребята, смотрите, это Клео. Этой куколки мне не хватает. такой вот аксессуар на голову и сосочка бирюзового цвета, ой, смотрите она мальчику подходит по цвету. А у меня будет Клео круто итак следующий пакетик вау, это ее наряд смотрите какой он есть, прям золотой золотой, ну да это же сама Клеопатра очень классный! Это получается футболочка и юбочка. Класс! Поехали дальше! И следующий сюрпризик! Да, ребятки, вот этом вам повезло! С вами будет играть сама Клео! И у нас здесь золотая бутылочка с черной вставочкой и бирюзовой крышечкой! Прям все в золотом цвете! И последний пакетик! Есть, конечно же, обувь. Точно-точно. И опять она золотая. Вот такие золотые босоножечки. Очень жалко, конечно, что маленькой Клео нету. Она, наверное, будет в четвертом сезоне. В декодер. Лоу-сюрприз декодер. Будем ждать и маленькую. А теперь... Один, два, три, go! Открываем саму куколку. Один, два, три, четыре, пять! Вау, какая красавица! Смотрите! Ух ты! Она прям здесь вот такая вся разокрашена. А, а мейкап какой крутой у нее, смотрите! Бирюзовый и сиреневый глазки. Очень красивый наряд. Здесь даже какой-то такой купальник. А, смотрите, она цвет меняет. Вау, как круто! Она цвет меняет, смотрите! Я затрагиваюсь теплой рукой, и она становится... Светленькой. А, класс! смотрите. Давайте нашу красавицу оденем. Нет, подождите, не будем одевать. Мы сначала проверим, как классно она меняет цвет. Сначала я хочу ее окунуть в теплую воду. Ведь она даже от пальца меняет цвет, от тепла. Смотрите, она наполовину блондинка. У нее волосы становятся золотые. И купальник весь полностью-полностью белый. Смотрите, а бирюзовый мейкап меняет цвет на белый. Она становится такая светленькая девочка. Очень красивая. Слушайте, она же у нас актриса. От теплой воды она становится Клеопатрой. А от холодной опять девочка. Или наоборот, она и здесь, и здесь очень красивая. Очень красивая куколка. Прям очень-при-очень. Очень. Вау. А, смотрите, как круто. Она как Леди-вечеринка. Половина волос светлые, половина темные. И еще проверим, что делает наша красавица. Плюется! Наша Клео плюется! О, какие вы милошечки! Такие у тебя путечки! А, класс! Ой, какая девочка красивая и пикассивая! Ага, и вся золотая! не забудьте посмотреть следующее видео! Подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы его не пропустить! Ведь будет еще очень много интересного! Ну что ж,